Были приложены фото и подробно расписано состояние имущества. По факту, когда я приехал забирать автомобиль, на нем были другие колеса, дешевые, пробег был больше на 20 тысяч километров, ну и демонтирован фаркоп. На все это конкурсный ответил, что я ничего не знаю, колес у меня нет, не хотите, не берите. Как быть в таких случаях? Отказываться или как-то можно получить скидку? Если отличается внешний вид имущества при получении от того, что был при осмотре, какие действия должны последовать и к кому можно обратиться? Роман. Роман, вы можете отказаться от объекта, но должны знать, что задаток вам не вернется. Вы также можете попросить скидку у конкурсного управляющего. Если он сможет предоставить ее вам, то он это сделает. Отчет оценщика обычно делают на первом этапе, далее неизвестно сколько, где и как хранили этот автомобиль. Поэтому мы советуем обязательно осматривать имущество до участия в торгах. Если вы находитесь в другом регионе и не можете произвести осмотр, то можно на сайте udu.com заказать любую услугу, в том числе и осмотр имущества. Вы можете получить полное описание объекта, не выходя из дома. Друзья!